но, наверное, в своем магазине. Мало того, что вы уверены в качестве продукции, еще и со скидкой 18%, от 18%. Немедленная прибыль от 25%, плюс подарки. Компания проводит акции раз в три недели. Более крупные подарки –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 от вашего личного товарооборота и от, компании, э, от товарооборота целиком вашей э, команды. Плюс вы получаете вплоть до пятого поколения вознаграждение за первого выращенного, так скажем, директора.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 также замечательные конференции и банкеты за счет компании. Это вознаграждение, это обучение, это поздравление. При получении очередного звания, скажем так, вас поздравляют.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 или кого-то из знакомых, это ваше личное право. Возможность участия в семинаре директоров. И маленький презентик, серебряный значок директора. Средний доход за месяц 33 тысячи рублей. Средний доход за год 400 тысяч рублей. Дальше идет а, звание старшего директора. Это новое звание, которое появилось в начале 2013 -го года. А, в 2013 году был пересмотрен план успеха, причем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 И маленький презентик Золотой значок. Дальше звание идут бриллиантовый директор, старший бриллиантовый директор, дважды бриллиантовый директор. Здесь тоже видно среднемесячная зарплата за месяц, за год. Более подробно можно будет посмотреть на лестницу успеха.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 у себя. Второе. П. Приглашать людей в свою команду. Третье. П. Показывать каталог. Причем показывать каталог. Цель. Суть, скажем так. Вам необходимо буквально 5-10 постоянных клиентов. Больше не надо. 10 для того, чтобы, допустим,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 Еще обучение. Обучение у нас существует Академия Арифлейм. У нее два направления. Бизнес Арифлейм и продукция Арифлейм. Проходят тренинги, проходят семинары. Всему этому можно обучиться. Вебинары. Также по скайпу вы можете общаться со своим спонсором Анастасией, с другими коллегами. Пожалуйста, все вот только для работы, скажем так. Форумы, мега-форумы. Как правило, мега-форумы проходят в Москве